Что за хуйня? Жель. Блять. Блять. Блять. Блять. Блять. Блять. Блять. Блять. Блять. Блять. Блять. Блять. Блять. Блять. Блять. Блять. Блять. Ёб тебя, мать! Тачка с моста упала. Ола, и куда это мы бежим? да Поносил. Ты че охуел, блять? Ты слышала? <говорит> Какой член, блять, отсюда да, все слышал? Понимаешь меня, Оуми. На каком языке говорит, что я не слышно? моя не нахуй кто Hee блядь. хочешь покажу тебе какую одежду нахер типа? Давай, чувак. А, в натуре Чикаго вот сейчас ты Я тебе говорю, Да-да, смотри... Я выкинул свое, типа. НЕ, лучше реально его, а чего ты коло? Вс ⁇ тебе одежда. Вс ⁇ тебе одежда. Вс ⁇ тебе одежда. Вс ⁇ тебе одежда. тебе одежда. Вс ⁇ тебе одежда. раз. Да хватит. Раз, давай на сотку. Два. давай раз-два-три я... черт. <сёк> так где тут у меня сотка бывает я не пробовал что-то кроме ножниц стоять <сёк> <сёк> ну <Нормально, сёк> Но они же острые ну ладно тогда вопрос нет ну ты попробуй что-то кроме раз-два-три я... <сёк> Ножницы такие, короче. Подожди, давай с тобой. Раз, два, три. Я выиграю. Я с тобой не играю. Я ставлю только ножницы. Давай, еще. Давай. На болтос. На болтос, давай. Раз, два, три. Сук сук я я, я А я, я, я поставил суткушу. Ты кого, блядь, оторвалишь, блядь? Ты кого, бля, шлюха, таранишь там? И, э, бля, пиздить машиной-то, бля, игрушка дьявола, да? Ой, бля, Ой, очкошник, бля, ты чё творишь, бля? Видишь, у, играю, у меня чужая играю. машина, бля. Сука, это моя машина, нахуй ты таранишь, бля. Остановись, я тебя охуенно сделаю, стой, бля. Вышел с тачки, нахуй. Не, пушку возьмешь, пиздать, блядь. Не, бля. Че за не перчатки, пушку. бля. Вышел, нахуй. В смысле, как ты общаешься, блядь? С мамки своей так общаться, а, а блядь. А что ты делаешь, а нахуй? Ай, блядь. Ой, бля, вы болели, блядь. Че тайку? Я сейчас в каваликаде. У меня штаны в томате. прокладе, У меня все в порядке. Брат в общем, да, он типа начал на него этот, как его, типа, типа, стойте, не уходите, да, типа, будем... Сэр, поднял руки, поднял руки живо! Хорошо. сейчас парень открывает полицейскую тачку. Ух, ешь, блядь. блядь ебануться да я, сука, нихуя моя малышка, я ее только сегодня так, а мы же будем спрашивать, подожди, за это не надо ничего нихуя да, я на Креймсвиле был, да? Слушай, а ты... Вон... это охуенный бой, мама извини. Это охрененный пацан. не... типа извини, Это наш любимый муж на натуре. Бля, а ч я тебя так плохо чувствую? Как будто меня пиздили. Мужики, это у у у а Зъби нахуй. нахуй так сильно. Ладно, ладно. Коротко и понятный ему сказал. Спасибо, так. Шот будешь? Шот. Точно шот не будешь? Блять, нахуй что-то пришел, блять, тебя смотреть не могу, нахуй, блять, мне тошнит нахуй. Нахуй ты учудил это, блять. Знаешь, как правильно пить его нужно? чтобы не падать. Да, ты нахуй, блять, да иди. Да просто. Ну знаешь как? Тебе нужно, короче, сначала ебануть алкашки какой-нибудь, а потом залп этот шот. Ты будешь стоять. Блять, иди нахуй, заебал, блять меня же нахуй, нахуй что пришел, блять, Какого ты меня залил, это, блять, смесь нахуй. Так ты сам согласился Нахуй ты чудишь, блять Я спросил, будешь пить? Ты такой, да Ну я надел а нахуй на? ты меня слушаешь, блять, нахуй Блять, чё, ёпты Я в больничке, нахуй, просидел, блять, нахуй Я там сидел, блять, нахуй Мя блять Ты в хуйни, блять, все А сколько ты там заплатил, чтоб тебе, блять, желудок промыли 500, нахуй, ёпты Прикинь, ему клизму, нахуй, походу Ему, походу, золотую клизму, нахуй, сделали там, нахуй, отсыхал, блять, они меня нахуй тащили в кусты оттуда, нахуй. И в кусты выкинули, нахуй оттуда, блять, больницы. Я сел у них в холле. Да, я у них в холле сел и сказали: нахуй его отсюда, блять, берите нахуй. Может, ты пока лежал, там ты типа обоссался или обосрался, тебя воняло, нахуй, как это бездомного, блядь. Блять. Походу <laughs> реально, <laughs>